Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Валентина Шуклина, и я хочу оставить отзыв о курсе Виктора Бандалета «Готовые посты под ключ». Для сетевиков это просто находка. 90 готовых постов. Не надо много думать, задумываться, что писать, о чем писать, как писать. Взял пост, скопировал, вставил себе на страничку, немножечко подредактировал, взял картиночку, Поставил картинку. Здесь ведь не только посты, не только 90 готовых постов, но и картинки, шаблоны картинок к вашим постам, шаблоны сторис для ваших для сторис ваших Просто-напросто возьми и поставь. И я выражаю огромную благодарность Виктор Бондолету за то, что он создал такой курс. курс просто проходится за одно мгновение. Я прошла его очень быстро. И сейчас с удовольствием пользуюсь теми постами, шаблонами картинок, шаблонами сториз. И у меня это не занимает очень много, вре много времени. Я просто быстренько взяла, скопировала, чуть-чуть подредактировала под себя текст, потому что для лучшего продвижения в сети, потому что э, соцсеть не любит одинаковые тексты, да? И ставила картиночку, и все, а наш пост готов. Поэтому, Виктор, огромная тебе благодарность за такой курс. Он просто бесценен для сетевиков.